У каждого имеется вот такая вот терраса. Не важен тот, домик, секой, И они идут, как правило, по кругу. Площадь домика, внутренняя его часть без сортира, ну, наверное, 40 квадратных метров. Большая семейная кровать. Здесь же у нас с одной стороны зеркало большущее и с другой стороны. Здесь в основном идет шампунька, боди лютьон. ну и всякие рыльно-мыльные. Водичка хорошая, Место полно. Можно принимать душ прям с открытым небом. Все, пошли на взгляд. Обалдеть, вот он у нас и светит да оторвется, он точно башку отрубит кому-то. Вот собака летучая лечит. То ли собака, то ли как ее там летучая мышь. Они здесь такие вещи исполняют, там кричат необычно, ругаются друг с другом. Ну и дорогие друзья, сегодня у меня обзор нашего домика. Домики типичные, домики стандартные для Мальдив. Вот именно на острове Адаран, если быть конкретнее, в отеле Адаран. И вот, в общем, у каждого имеется вот такая вот терраса. Не важен, тот домик, сикой, И они идут, как правило, по кругу. У каждого домика при входе у вас на террасе стоят, как правило, три, столика, стулька, три стульчика и вот один столик. Дальше. Вот такая подсветочка обозначающее то, что вы в своем домике вечером подсвечивается удобно. Домики реально небольшие. Сейчас я его обойду вокруг и покажу вам. Здесь же у нас омывачка для ног. Это мы обмоем ноги чуть позже. Давайте вначале обойду сам домик, обхожу. Видите, это что-то такое типа каменное кирпичное строительство. Вот иногда они подмазывают. Стоит кондиционер. Там валяется пару кокосов. Кто положил, не знаю. Кондиционер стоит. Кондиционер, конечно, весь уже заржавевший. Здесь же у нас можно... В этом подглядывать можно. Догадывайтесь, да, куда? В общем, это у нас вот такие пристройки по всем домикам. Неважно это. Вот здесь, видите, 215-я пристройка. Там следующая пристройка, 214. Вот пристройка. Это у нас санузлы, короче вот там она подогревается вода видите это солнечная такая энергия благодаря солнечной энергии подогревается вода и потом поступает к вам мыться Так, можно вот тут подглядывать из хорошо подойдет я честно не подглядывал Мне не довелось как-то ладно обошли домик домик реально небольшой площадь домика внутренняя его часть без сортира ну что-то порядка Сколько будет -то? Ну, наверное, 40 квадратных метров Не больше 40, да, 40 край И, в общем, идем мыть ноги Обзиралого домика номер 215 И заходим Заходим, вот эти все двери открываются на всю Можно открыть, просто будет гулять ветер Для песочка у нас здесь Вытирать ноги Заходим вовнутрь Двери Вот так вот, Адаран Фиш. Вот так вот открылась открылось. Ну, мы зашли внутрь Вот мы внутри. Кондиционер нормально справляется. На ходе конец, если кондюра не хватает, вот этот вентилятор в принципе вполне себе выполняет свою функцию. На данный момент у нас раз спальное место, два спальных места большая, семейная кровать. Здесь же у нас с одной стороны зеркало большущее, и с другой стороны зеркало тоже большущее. Здесь оно у нас внизу имеет Вот такое место для посидеть И вот такая подсветочка Дальше Смотрим, естественно, здесь у нас Телефончик, Адаран, куда звонить Имейте в виду, нормальных розеток нет Берите вот такие переходники Это специализированный вот такой переходник Потому что здесь практически везде вот такая система Можно там попробовать кое-как и засунуть Ну буквально тут в пару мест И начать заряжать телефон Но в целом везде имеется проблема Розетку вот, смотрите, на самом деле это вот у меня вот этот вот светильничек вот он. Чтобы его включить выключить, у каждой розетки есть вот такой вот маленький помпушный, видите, красный, работает. Опа, не работает. Каждую розетку можно включить выключить. Все, розетка не работает. Все, розетка работает. Поначалу я очень долго не понимал, ну, там, по моему порядка, порядка двух дней. И для меня это была проблема. Я не понимал, почему розетки не работают. Я уже даже жаловаться начал. Водичка ништячная. Они каждый день приносят вот так вот водички. Адаран. Вода хорошая. Я не знаю, Не знаю, как вам, если вы здесь отдыхали. Мне вода понравилась. Бар. Это в доллар барщику. Чтобы он пополнял хорошо бар. Там, как правило, пиво такое вот льон. И много всяких швейпасов. И вот еще пока он полупустой. Еще нам не пополнили с утра, закрываем, потому что время у нас по-мальдивски 10, по-московски 8 утра. Ну и, естественно, кофе мо -шин. кофе мо она вот такая. Чайничек. Все простяцкое. В принципе, мультик нашел один единственный русскоязычный канал, РТВ-Ай. Посмотрите. Ой, Приятно, знаете, на самом деле найти хотя бы один на Мальдивах русскоязычный канал. Ну и нашим знакомым приехали с компании. У них здесь поставили дополнительную спальную кровать. Ну и два пуфика. Эти два пуфика мы стягиваем на террасу. Большой номер, порядка 40 квадратных метров внутренняя его часть. Здесь полно полочек. Сейф, который Джорджи Авелл. Это мы натырили. <смех> Эй, угораю я, да, дорогие друзья? Ну, реально, как бы дотырили слегка, чтобы нам пополнили бар. Нафига, правда, нифига, не знаю. Все равно все это нам не выпить. Так, что, сейф открыт? Не пойму я. Что у нас там в сейфе? Ручка. Сонька, золотая ручка. Так, закроем. Ладно. Короче, это все я повыключаю после того, как снимаю. Вот. Все. Там внизу что? Спасательный жилет, это нас случится нами. Ну и далее погнали в санузел. Санузел закрывается изнутри, то есть сюда два входа. Один с той стороны, другую у нас с этой стороны. Но здесь проблема в том, что для чего закрывашка изнаружи. Чтобы вот там, где я снаружи ходил, да, подглядывал, грубо говоря. Здесь, чтобы никто не перелез, не проник и ничего не украл. Так, что там, свет моргает, что ли, не могу понять. Смотрим по санузлу. Что-то моргает без Выключатель для света он не здесь, понимаете? Он вот здесь, блин. Мне это вот не очень нравится. Что, я выключил там? Там выключил, теперь загорелось вот здесь. Видите, блин? херу угадаешь. О, так, что получилось? Выключено. Смотрим, ладно, кондиционеры ништячные. Здесь в основном идет шампунька, боди лютьон ну и всякие рельномыльные. М -м. Водичка хорошая, там пустота, БД, вот такая подмывачка классная, я вообще пользуюсь на ну, ура. Ну и, в принципе, мне нравится то, что вот пишут не только на английском, на русском спасти планету нафиг надо. И вот еще на каком-то немецком, и на китайском, или на своем индонезийском. Не знаю, кто они тут, правда. Так, разворачиваемся. Такая большая зона, тут санузел порядка, ну сколько квадратных метров? Ну, как минимум 8, 6, 8 квадратных метров. Видите, да, душевое, так отдельно стоящее. И если вам мало вот такого вот душевого. Мало ли вам мало. он там один срет, а вы подглядываете. То идете еще туда. То есть место полно. Можно принимать душ прям.. С открытым небом. <смех> Прикольно, на самом деле. Ну и вот, как бы такой вот номер. А как тут какой? написано Sleepy wait wait. Это, наверное, для того, что типа сколько, дорогие друзья, Sleepy берегите себя, судя по всему, исходя из этого. Что мне нравятся вот эти трафики? Вот они везде вот такие, они везде открываются, правда. Что здесь, что там, что вот там. То есть, если у вас много падает, падает волосни, и я знаю таких людей. Не буду говорить, кто это. Ну вот у этого пола очень много волосни обычно валится. И вот там вот промывать удобно. Просто крышечку крек поднял, волосню смыл туда и все дела. А то в нашем регионе эта волосня, как обычно, всю рак или всю ванну как забьет. Там хоть вешайся, короче. Все все знают, да, то, что чистить канашку из-за волосатых существ всегда натужно. Так, теперь попробую что-то выключить как-нибудь. Так, еще... О, Так... Чего выключил, ничего не понятно. Я до сих пор не понимаю, как включать кондиционер. А, вот он. Есть. Я думал, он тоже отсюда откуда-то включается. Так, все, повыключать. Все, тушим свет. О! Смотрите, как вентилятор разгоняется. Он вообще бешеный просто. Смотрите, он сейчас так разгонится. Он набирает обороты. Прям холодно становится даже. Удобная вещь вот эта. Вот надо дома мне такой же вентилятор сделать. Эх, в Сочи. Ну что там? Ты сегодня разгонишься? Ты долго сегодня разгоняешься. Только набирает оборота. Напряжение в сети не 220, а что-то порядка 120, что ли, бы. А, да, надо было наболтать. Все, пошли на взлет. Обалдеть. Вот он у нас и слетит, да, оторвется, Он точно башку отрубит кому-то. Смотрите, скорость движения его. Под ним, если стоишь, прям холодно просто. Вот реально дует. Хорошо дует. Ладно, будем добавлять. Немножко убавим, пусть он так. с Слегонца работает. Ну вот, такие вот номер... номера. В отеле Адаран. Остров Адаран. Он же, я его называю. Иду в сторону пляжа. Живете вот здесь. Делаете там, что хотите. Мы тут даже песни орали. А потом вот таким вот образом, таким макаром проходите в сторону моря море, говорю, океан, никак не свыкнусь с тем, что это океан. Только что произошел отлив, каждый день прилив, отлив. Отлив начинается где-то вечером, часов, ну, где-то 7-8 начинается отлив. А прилив начинается где-то в обед. Вот видите, когда будет прилив, вот это все по самой белой мешке скроется в воде. А пока оголились, вот те отмели. Там много морских ежей, Многих живностей, морских огурцов, трепангов В общем Такой тюленей Отдых для спокойных людей Без выпендрежа Без хайпа Кому нужен хайп, выпендреж и гуляние, Это в отель отеле Hard Rock, Здесь же, на Мальдивах А так, в принципе, нормально Нормально Вот люди Живут там, но пришли сюда На хороший пляж Вчера вот такой вот кокос Нашли и выпили его сок. Это надо бы. Да есть еще немножко. Валек, убежал Валек, Валек малек. Ну все, дорогие друзья, кому нужна квартира в городе Сочи, жду вашего звонка, мой номер знаете. Увидимся. Юные, как их правильно, это как называется, бильярдисты. Так. Пока юные бильярдисты. Иди, бильярдист. Попала. Попала? Молодец. Вечерняя программа на сегодня. Галаужин на босаного острове. До 6 марта в 18.30. И далее купите бутылку вина и насладитесь бесплатным ужином. А -а -а -а, про что я говорил? А бутылка вина минимум, ну там 3-3,5, но меньше 2 рублей за бутылку вина я не видел. Если они-то в долларах их продают, как бы эти бутылки вина. Но в целом. Да молодцы, и вон еще у вас два осталось. Правда, как вы играете, это просто что-то с чем-то. Либо мне ну, это по шее не, не отглюстейте палками. Не машите вы что? Не машите, вы что трубе. У людей на домах ворона, а здесь цаплюндра, блин. О, пошла по крыше гулять. Цаплюндра! Видно вам? Уселась. Жучка такая. Блин, тебя напугать надо чем-нибудь. Стрешная. Скажет. Цапля. О, придурок, да? Кожаный бешок. Выжил я, дорогие друзья. Уже день какой не помню. Да не очень здесь это надо. То, что я красная макака, как жопа у красной макаки, я думаю, и так все понятно уже. То ли моя рожа, то ли моя спина, как говорится, одна херня, как говорил мой дедушка. Бабушка тоже в курсе этой поговорки. Короче, начинается отлив. Как вы заметили, каждый день прилив, отлив я фиксирую не по заходу солнца и его выходу по рассвету. А вот поэтому, как говорится, пенчикряку. Это коралловый риф. Вон там сидят, тупят крабы, причем очень жирные. Как только водичка начинает, она днем. Ну она не крабица. За... А на днем, вот прямо посередине этих кораллов Как только начинается отлив, солнышко садится Смотрите, водичка начинает отступать И короче, я иду купаться Я иду купаться по причине того, что на солнце мне нельзя появляться А вот при этом вечернем Вечернем непонятном отсутствии солнца Я думаю, как говорится, мне жить можно По крайней мере, я, я впервые сегодня за день снял футболку А точнее уже за три дня а Я даже не знаю, как спрыгивать туда. Ногам больно, ноги стер. Дорогие друзья, покупайте специализированные. Вообще, я сейчас, неважно я куда лечу, Доминикана, Турция, у меня, как правило, везде одна фигня. Но здесь, конечно, я в первый день дуру дал, жару дал. И убил свои ноги напрочь, сразу же. Короче, как бы, как говорится, с дурой можно и уй сломать. Вы это знаете. Но здесь немножечко другая петрушка. Здесь, конечно же, вот мы приехали с друзьями, и мой друг, он жив. Он в плане того, что просто Семена слушает, не выходит из домика. Поэтому он цел. Вот собака летучая лечит. То ли собака, то ли как ее там летучая мышь. Они здесь такие вещи исполняют. там Кричат необычно, ругаются друг с другом и летают. Бесконечно, даже днем. Говорят, что летучие мыши или эти летучие собаки, они должны выходить и якобы... Выходить и там якобы только с наступлением ночи. Фигу два, вон они летают. Целый день вообще. Пофигу им совершенно. Вон она луна. Луну видно. Не знаю, передаю ее, отражает ли камера или нет. Луна тоже должна быть. И короче. Короче, дело к ночи. И я могу выйти наконец-то Не как сраный вонючий краб, а как нормальный человек-чебряк. Северный человек. Это я, дорогие друзья. Являюсь россиянином, поэтому спекся прям в первый день. А остальные дни что-то как-то этого не заметил. Посмотрите, на кого я похож. Раки здесь темнее, чем я. Я просто какой-то человек красный. Кто там был у нас фильм про этого? В который с рукой ходил вот этот вот чугунный. Только я, конечно, рука у меня не чугунная. Но фильм вы поняли, какой. Напишите в комментариях, если вы поняли, о чем я. Вот она, Мальдива. Ну, вы знаете, мне, блин, вот сейчас просматриваю сторисы своих сотрудников. Блин, так домой хочется. Отдыхать хорошо, думаю, лучше. Побуду здесь еще немножечко, еще пару дней, и надо возвращаться. А -а -а. Берегите, как говорится, чтобы от песочка ничего у вас не растерлось. Ножки были целы. Буду покупать себе специализированные носочки, специализированную обувь. Потому что истирается все. Очень быстро от песочка, песочек везде, песочек в шлепках, песочек в жопе, извините меня, песочек под мышками. Уже сбрил все, я уже даже боюсь брить, потому что как только ты побрежешь, сюда залезет песочек, песочек везде. А на бережку вас ждут гребаные кораллы. Но здесь грёбаные кораллы в других местах, как говорят, нет. Ну так получилось, но вы знаете, я доволен все равно. Я доволен даже этим грёбаным каналом, кораллом, блин. Вот они. Летучая мышка улетела туда. Пальмы-мальмы. Все они вот так вот вдоль бережка. Там промзона. А я нырять. Потому что время ужина. Ужин я еще не снимал, а завтрак тоже еще не снимал всю лень. Надо отснять. Хотел заяться спортом, а здесь не до этого.